Я имею что сказать. А я думаю, что кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может. Добрый день, уважаемые дамы и господа, вы слушаете радио Народная волна на частоте 14.30 М. 99,1 FM на нашем веб-сайте radio и конечно же на нашем youtube канале привет всем израильтянам которые смотрят нас на youtube канале привет привет с вами в студии анатолий червец и сергей зацепин ну и прежде чем поговорим о наших делах услышали рекламный ролик давайте примем звонок кто-то пытается нам дозвониться может что-то важное хотят сказать добрый день Добрый день. Ну, не знаю, важно или нет. Тут на Fox Business просу, просвистела информация, что вроде бы Хиллари Клинтон хотят взять за одно место. Да, Разгорится с... ли пламя из этих экскурс? Спасибо. Или все, опять умрет. Спасибо. Нет, на самом деле судья, федеральный судья дал распоряжение, чтобы Хиллари Клинтон под присягой ответила на вопросы, связанные с использованием имейлов e на частном сервере. Причем самое интересное, что запросил разрешение на это действие э, компания, которая называется Judicial Watch. Э, Там Фитон есть, и Джей Секулов. Да, не... Ну, Джей Секулов, мы знаем, что он один... Вернее, основной э, адвокат э, Трампа. Но мне просто интересно то, что именно Judicial Watch запросил об этом, а не... Э, Представители Сената или, или... Конгресса. Конгресс, Но да. Причем Джуди uh, Show Watch потребовалось много лет, чтобы получить копии имейлов, e uh -huh. документы, связанные со слушаниями и так далее. И когда они прошли через все эту, всю эту массу документов... И они пришли к выводу, что там что-то не срастается, ну, то есть мы все знаем, что это не срастается, mm -hmm. но ну, а сейчас у них есть документальное основание, и они подали в суд, и судья посмотрел и сказал, да, Хиллари должна ответить, причем если на слушаниях она могла э, там, взять пятую поправку и так далее, то есть... Mm -hmm что в федеральном суде она обязана отвечать на вопрос. Ну, она, конечно, может прикинуться Байденом, что ничего не помнит. Ну да, но <свят> с другой стороны, ты знаешь, что мне интересно, опять же, я слушал, э, я уже не очень внимательно слушаю такого судью, как Наполетано, да, на факсе, потому что он, ну, у чисто в перевертыш. В какой-то момент у него клик. Да, у него, него... щелкает, как... и он становится вдруг типа Энтри Трампер. Как? типа как Джоуэш да да да, да да да да так вот э, слушая его но ну, тут единственное он действительно он сказал абсолютно точно вери правду что так как уже вроде бы были слушания э, в свое время которые проводили в э, Коми есть, и, да. и ФБР даже если они что-то раскопают, ее не могут за это, под... за это что... именно судить. Но ее могут судить за перджери, за ложь вот. под присягой. При... Вот. Если она где-то попробует выкрутиться или что-то не так ляпнет, ее абсолютно спокойно могут взять за одно место. Поэтому будет интересно, что же она да. все-таки скажет. Так вот, через неделю заканчивается голосование выборы на Конгресс Всемирной Сионистской Организации. Мы говорим о списке номер 12 american forum for israel который представляет русскоговорящих евреев проживающих в америке есть еще один список одиннадцатый, это как бы американское движение за сионизм и вот американское сионистское движение подало жалобу на 12 список а суть жалобы заключается в том что в списке находится человек который не еврей как ты думаешь кто это ну да я понимаю то есть э, я я не понимаю только одного. Вот ты... а что это это вообще имеет значение какое-то? Ну как бы там говорится, что человек должен быть евреем, ну как в общих словах говорится mm -hmm. о том. Mm -hmm. И вот мне просто интересно, да, собственно, интересно. Понятно, что э, активисты этого движения американского навряд ли они слушают наше радио, поскольку мы вещаем на русском языке, но там в основном все-таки американцы. Mm -hmm. Но ведь это кто-то из наших братьев которые нас внимательно слушают, которые лично меня знают. Я даже догадываюсь, кто это сделал. Uh -huh. Так тук-тук-тук-тук постучал, постучал туда и направили жалобу. Ну, и я думаю, что... Я, честно говоря, не очень рассчитывал, что я попаду а, на этот Конгресс. Как, сам факт. как, как делегат. Yeah. Да, потому что я там на каком-то 30-м месте нахожусь в этом списке. Из 58, что ли, человек. Ну, в общем, ну, неважно. Но сам факт, конечно, да. э, не очень хороший. То есть, э, пусть даже в моих жилах течет недостаточно еврейской крови, чтобы считать меня евреем. Но я могу без ложной скромности сказать, что э, для Израиля и для еврейского народа я, наверное, сделал больше, чем некоторые евреи. В жилах которых течет сто процентов еврейской крови. А я могу это подтвердить и под этим подписаться. Но самое интересное, вот так как говорят у нас в Америке, можно взять чернокожего из гетто но невозможно вы вытравить Гетта из чернокожего. Вот точно так же у нас э, со стукачеством и вот этой еврейской жилкой, где но ну, невозможно, чтобы никто не стукнул. Давай звонки прием Добрый день. день алё добрый день здравствуйте Здравствуйте. вы знаете среди евреев столько мерзавцев очень трудно их даже посчитать mm -hmm. а среди них евреев есть приличные и очень уважаемые люди в том числе сергей будьте все здоровы спасибо вам огромное спасибо и это правда добрый день <связывая> да а вы скажите, что вы приняли еврейство, а нешь проверить не смог? Ну да, прошел геюр. А, а, да, да, да. Прошел геюр, да и все. А, да. На самом деле, спасибо большое да. за совет, добрый день. Алло. Да. Добрый день, добрый. Сережа, Вы сто раз лучше, чем другие евреи, сто пятьдесят раз. И у Евтеи, ой, у есть слова очень хорошие. Так что это идиот какой-то донес. Ну, ну вот для да. евреев очень много таких. Мы поговорим. Еврей, когда падает, он падает очень низко. Это очень хорошие слова. Да, да, спасибо большое. Я, к сожалению, это не идиот. Это, Нет, я не думаю, будем... что он Нет. сделал это от недостатка Нет, ума. Но это не по глупости, это личные какие-то обиды. Конечно. Добрый день. Алло. Да, да пожалуйста. Говорить, пожалуйста. Вы знаете, что мне как-то... Вот звучит это наивно, вот ну, люди умные, но наивно. Неужели это непонятно, что это сделал антисемит, который хочет навредить этому движению? Ярый антисемит. И он подвинул на это берет, что может, он знает, что он этим навредит. Навредит не просто Сергею, Сергей это лицо. А он навредит этому движению. Я на 100% уверен, это сделал мне еврей человек, который совершенно противоположных позиции Спасибо он за ваше не, не, не может быть даже. Это это настолько ясно. Я не знаю, почему вы так думаете по другому. Спасибо mm. ну, ну, большое. У меня у меня есть на этот счет как бы э, мнение о том, кто да. это сделал. И к сожалению, это человек еврей и он не антисемит. Но там там другие мотивы были, там были личные обиды и так далее. Но... Не знаю, я не знаю. Нет, день. А что, я бы так только а что, Добрый день. А что Берни Сэндерс, великий еврей, да. или нет, спрос? Нет. Подождите секундочку, вы сравниваете нашего Сергея с Берни Сэндерс? Я не... Ну, no, ну, no, ну, no. упаси Бог. Я э, э, к тому, да что нет, такой чувства. человек написал. Они что, великие... Тут э, пиздец да. еврей? Да, к сожалению. Да, да, да. Берни Сэндерс, который просто... Но я не знаю, антисемит про Сорус даже говорить не приходится. Да, да. согласен, спасибо большое. Это я пошутил так неудачно. <свеческая> К сожалению, о, как я написал, грязное пятно на теле еврейского народа я говорил о Недлере. Да. Сын коммуниста, профессора, кандидата в президенты, и несет знамя марксистская до Добрый а день. Да. Добрый день, Сергей. Добрый. И, Андр... и Анатолий. И... А, вы знаете, у меня такое впечатление, что из вас у вас больше еврейской крови, чем индийской крови у этой Покаханты. Ну это сто процентов, это сто Это было смешно, спасибо. Это сто процентов. У меня течет больше еврейской крови, чем в Пакаханте индийской. Ну вот, в общем, такой неприятный момент. Не знаю. Даже если предположить, что я поехал бы, а, ну, теоретически, гипотетически предположить, что я поехал бы в качестве делегата на 38-й Конгресс, а, неужели вы думаете, что я мог каким-то образом навредить Израилю или сионистскому движению? Ну, честно говоря, не понимаю этого. Не понимаю. Ну, ты же сам сказал, что это личная обида. Ну, да? личное непонятие. Добрый день. Добрый день, Анатолий. Добрый день, Сергей. Да, Слушайте, это, это же бред сивой Кабеллы. Вы знаете, вот сейчас происходит Айпад, да? Mm -hmm. Вы знаете, сколько там неевреев? Это про лобби. А 60 миллионов американских евангелоков считают себя сионистами. Да. Что за бред? Это же, это же это, это, это нельзя подставить ни к чему, потому что это, это неправильно и неправда. Просто хотят насолить. Я не думаю, что у них что-то получится, потому что это, это, это неправильно. Это неправильно, не, не может быть такого. Вы понимаете? Семис, это может не обязательно быть евреем. Ты можешь даже быть мусульманином, если ты хочешь, если ты, если ты веришь в это. Вот и все. Это просто, ну, это, это мразь. Да. Спасибо, вот Элла, спасибо, спасибо. Я, я, я с вами. Пока. Спасибо. А -а -а. спасибо. Добрый день. Ой, ребята, даже даже не знаю, что сказать. Дело в том, что какие мы евреи уже говорит то, что творится в Израиле против Натаньягу. Не обращайте внимания. Скажите лучше другое. Вокруг Сирии сейчас разворачиваются интересные события. Вот Эрдоган Путин. По-моему, интрига очень интересная. Будьте добры. Мы можем так, порассуждать да. на эту тему, да, поспекулировать. Можем, можем подумать. Ардаган отказался от дополнительного миллиарда долларов, э, выделяемых на беженцев из Сирии, что говорит о том, что он все-таки намерен открыть ворота. Это и вопрос продолжит. не в деньгах. Да, нет, 100%. нет. Потому что я не думаю, что Евросоюз отказался бы ему заплатить те деньги, которые бы он попросил, только чтобы он эти ворота лежал закрытыми. Там что-то другое. Ну, во-первых как истинный мусульманин он не против того чтобы европа стала мусульманской То есть... ну, я думаю, как истинный мусульманин он просто одно из двух там или дали денег но мало либо там что-то связано действительно с россией потому что э, сначала он покупает э, вот эти типа с 400 uh -huh. в россии Потом он <свят> быстренько запрашивает патриоты, непонятно, он заглаживает свою вину или пытается загладить свою вину. То есть это мне кажется, что это больше политика, чем я имею в виду в эту сторону, чем э, денежный вопрос. Денежный вопрос бы решился буквально там за считанные дни. Так что я думаю, что там что-то происходит э, с тем, что он хочет убрать русских из сирии это это лично он хочет мнение. убрать и вместе с ним русских ему не нужен и, ни Асад, и, иран, ни там хочет, и иран хочет убрать ну он хочет расширить свои свою полномочия. Империю, да, свою, да, как как империя я, Османскую, я только Османскую не понимаю, империю я не понимаю только одно он э, то есть его как бы принцип идет так, что он хочет очистить Игли от сирийцев, вернее, от русских и от как его, осада, но тем не менее он хочет там поселить вот эти 3,5 миллиона беженцев. беженцев, которые находятся в Турции. Вопрос, если это беженцы из Сирии, что его останавливает? Просто открыть ворота не в эту сторону, а в обратную сторону. Ну, в обратную сторону он их не держит, но они туда не идут, они потому что идут. там война. Так вот вопрос. Хорошо, чем ему русские тогда мешают э, в, в решении вопроса с беженцами? Тогда получается ему по-любому нужно заполнить ЕС беженцами. То есть вот таких, такие варианты. Добрый день. Слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Кейс Биллинг. Да, да. Вот. Тут держу вот такую интересную бумажку. Называется Official Republican Semple Ballot mm -hmm. of Willing Township. Март 17-2020. И вот там интересно, 4 сенаторов США. Марк Сикурн, бывший шериф, по-моему, Да, Лейк-Каунти. Там еще, я посмотрел там одна очень интересная черная женщина, Ахтаги Хаббард. Да, очень да. впечатляющая биография. Да, да. Мне она почему нравится, потому что суть, по ее биографии она оказывается шейпут put да. И там еще два человека. Доктор, врачи. В общем, я понимаю, что очень не хочется нового Марка Кирка. Mm -hmm. Ну, очень не хочется. То же самое. Ну, у нас представитель только один по-десятому. Балерий Рамильев, Мак, Хэри, Мак, Хэрри, а, mm -hmm. что-то такое. Ну, и наши локальные, значит, форст, ну, стоит автор без конкуренции, mm -hmm. ну, и так далее. Ну, и наша великая, несуществующая республиканская партия не, не дает кандидатов ни 50-50, ни 50, 50, 50 Мы не могли прокомментировать дему и как-то обсудить этих вот... Эм, кандидата, особенно вот этот вот э, марк э, Курн. что он себя представляет mm -hmm. это, опять же это тот же самый как марк кирк извините за выражение mm -hmm. республиканец я думаю примерно примерно на этом уровне другого те, здесь не да, может те быть, кто писали, воспитанный нет. особенно mm -hmm. вот в этих районах лейк каунти кук каунти и даже дупейдж каунти скорее всего это больше mm -hmm. люди типа ну вот марк кирк хотя в шестом округе, вот сейчас появился этот доктор Кинзлер или Кинзельгер, эм, опять же, звучит вроде бы неплохо, но это и, шестой округ. И там, же, и, имеет... и там же в шестом. Это, же... шест... это не, не, не у нас. Ну а, да, а, не а, с нашим счастьем. Ну, я бы Сережа, Анатолий, хорошо бы, чтобы действительно вы немножко копнули кто-то, кто кто что нибудь я же бы... мнением, хотя я его ценю, так сказать, и ну, буду... Соответственно, я пока склонен, судим, потому что они их вы... за голосовать за Падди Правильно. <связывающие> я да. на самом деле тоже. Мы, мы не можем залезть к ним в голову и понять, что у них на самом деле на втором плане. А, но я тоже при... по почему-то склонен голосовать за Хабар. Вы понимаете, проблема в том, давайте я вам скажу такую вещь. Есть такой анекдот а, про девушку, которая никак не могла решить в первую новобрачную ночь. Ей лечь в ночнушке или без нее? И Рэба ей сказал, ляжешь ты в ней или без нее, и результат будет один и тот же. Да, все на тебя поймете. Вот, поэтому <связать> здесь <связать> получается, <связать> вы понимаете... Ну все-таки интересно, <связать> надо как-то покататься, потому что это, это, это их хоть на что-то мы можем повлиять. Мы можем повлиять только на то, что мы точно не изберем демократа. Это мы ну, можем повлиять. Ну, я, к чему, я к чему, что у нас э, в 10 округе достаточно большое наше присутствие тех, кто вас слушает. Да. Вот в этом дело. И на праймере приходит, ну, мягко говоря, не много тысяч. В 10 округе, я должен сказать, там на праймере всего один кандидат, от Республиканской партии. ее зовут Велори Рамирос Макхери. -а да. Mm -hmm, да. Все, других там нет. Uh, тоже неплохая, в принципе, у нее биография, как бы, во, да. есть, есть шансы. Что mm -hmm. касается в Сенат, uh, Хаббард, я думаю, что у нее, наверное, побольше будет шансов, потому что, вы знаете, Кук Каунти будет голосовать. И она все-таки да, афроамериканка, есть какой-то шанс, что за нее могут проголосовать Кук э Каунти, -э которые просто по цвету кожи ориентироваться буду, поэтому no. я думаю, что тут больше no, шансов. я не, Сереж, ты серьезно думаешь, что уберут Дербина или Нет, Я серьезно об этом думаю. Это no. я Нет, ну сейчас Дербен пере переизбирается, поэтому когда no. ему no. будет противостоять афроамериканка, появляется некий шанс. Скажи, да, женщина афроамериканка, афро да, да. да. многодетная, причем ветеран вооруженных да. сил, да. Врагный, да. ветеран полиции и так далее, ребята, no. я думаю, что Поги надо поддерживать. Согласен. Будем. Тоже неплохая Опробуем. идея. Let's yeah. Yeah. Let's do Спасибо, yeah. Спасибо yeah. большое. Спасибо, большое. Спасибо. Ребята, Спасибо. За Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. А у меня есть небольшая претензия к вам. Пожалуйста. Но у только если небольшая. Передачи. Прекрасные ведущие вас слушают по всей Америке и за границей слушают. И абсолютно недопустимо, чтобы люди звонили и оскорбляли ваши ведущих. Вы должны эти пресекать. Ну, да. ну, в общем, да, согласен. Спасибо. Можно иметь разные мнения. Алло. Вот, да, да. Можно иметь разные мнения, нельзя оскорблять. Вот это, это недопустимо. Согласен. Пожалуйста, спасибо, спасибо. спасибо. большое. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. Значит, основные <связывающие> дистрикты или округа, в которых принимают участие русскоговорящие, те, кто нас слушает, это Девятый, Десятый округ. Да? В девятом округе. А джен чаковский противостоит саргей Сангари, который был у нас здесь в студии тоже подполковник два более 20 лет служил в армии я думаю тут у нас как бы, выбор то небольшой mm -hmm. нет другого мнения либо чаковский либо сангаре тут все понятно что касается 10 округа то же самое одна, одна представитель республиканской партии с другой стороны а, Дик Дербин. Нет. Не стало быть сказано. Нет, десятый округ это Шнайдер. А, э, это Шнайдер. Я понял, да, да, да. Шнайдер. Шнайдер. Шнайдер. Вот да. так. Ну а в остальных округах у нас, в принципе, тут полно. Вот, скажем, в пятнадцатом, в четырнадцатом округе раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кандидатов республиканцев. Весь юго-запад. Там очень много. Это rural эти ареи. Там очень много республиканцев. Ну, семь на, на один округ. Это 14. 14 15. Ну, в 15 всего 4. В 14 ну, больше. Всех. Я имею в виду, что по сравнению с 15. <coughs> да. Так что примерно вот такая ситуация. Но меня устраивает, если я не ошибаюсь, он в 15 округе, меня устраивает этом Кинзингер, честно. Эдем кинзингер э, я не по-моему сейчас скажу точно Он в пятнадцатом или в шестнадцатом сейчас точно скажу он там один э, да. его э, у него нет его никто не он в 16 шестнадцатом шестнадцатом да. да. вот он там он, да. он меня устраивает я не знаю 15 округ я так особенно не смотрел но он в принципе он действительно поддерживает трампа и он действительно поддерживает идею трампа поэтому да а вот ты сказал кстати какой-то округ 6 мы рассматривали там да. гордон кинзлер кинзлер доктор и, но там же баллотируется джин дженни Эйвс, которая баллотировалась кирова да, да, да. которая баллотировалась э, в губернатор да, да. и я думаю она вполне себе достойна нет она очень достойна просто там вопрос то ни о чем <coughs> вот этот э, кинзлер я прочитал там послушал э, его youtube канал почитал немножко его биографию то есть он действительно че он просто давай говорить так он звучит как человек порядочный okay. в этом смысле а уже какой у него там идеология они все туда попадая они превращаются меня, совсем меняются. В другое конечно добрый день здравствуйте Здрасте. ребята скажите пожалуйста вот у нас девятый округ как фамилия этого товарища, что был у вас? Саргиз. Его зовут Саргиз. Фамилия Санга, Саргиз. Сангари. Саргиз, я поняла. А фамилия? Сангари. Ангай? Сангари. Сангари. Сан а также «С»? Да? Да, да, да. Сангари. Окей. Да. Okay. А еще пришло тут, ну, слайд такой пришел. Некий Марк Волкер, State Representative. Mm -hmm. собирается вы о нем ничего не знаете марк волкер э, он баллотируется сейчас скажу в каком округе к нему вы наверное не имеете никакого отношения где-то я но ah, okay. mm. no, okay. если вы знаете что вы живете в девятом округе то там только саргиз сангари да там других республиканцев если there. вы ah, же жив... okay. да, да. Хорошо. Будем надеяться, что Чаковский уберется со своей. Будем. <laughs> Надежда умирает последняя. Да, Надежда да, умирает. Точка. <сих> <к vazhi> ну, хорошо. <сих> Спасибо. За, -за 12 номер мы проголосовали Спасибо. уже. Спасибо. Молодцы. Поздравляем. Спасибо. Ну, всего доброго Всем вам. Всего Вообще интересно, я уже говорил, ä, позвонила моя НЛО и говорит, вот у нее подруга, и сказала, что если вы голосуете за 12-й, список это вы голосуете за либермана mm -hmm. если вы голосуете за одиннадцатый список вы голосуете за нетаньяху то есть Ты одно смотри. к другому не имеет никакого Во, да, да, вообще да, да, да, никакого да. отношения то есть в свое время а в свое время а, вот этот а, American Forum for Israel, они как бы с Либерманом, поскольку он представлял там русский, русскую улицу в Израиле, mm -hmm. они, конечно, были аффилированы и как-то сотрудничали с ним, yeah. потому что, ну, надо сказать, что и Либерман тогда был другой. То есть на заре, когда вот это все возникало, и Либерман yeah. был другой. На сегодняшний день American Forum for Israel официально открестились от политики Либермана. То есть они э, принципиально не, не поддерживают его политику, вот, особенно после последней выходки, его, э, mm, они да. они разошлись. Поэтому, голосуя за двенадцатый список, э, вы вовсе не голосуете за Либермана. Вообще в Израиле сейчас сложная опять ситуация. Там ужасная мало, ситуация. Мало того, что там не хватает э, опять мандатов, чтобы сформировать правительство, так еще и левачок у которых по сути дела 60 ну то есть там арабский список Либерман и все остальные да, да, да. у них получается 61 процент и они похоже попытаются протолкнуть закон запрещающий человеку находящемуся под следствием баллотироваться, баллотироваться в премьер-министра mm -hmm. то есть они вполне себе могут совершить переворот если не найдется двух порядочных людей которые перейдут на сторону хотя опять же презумпция невиновности должна оставаться до конца нет до пор, это пока... это не имеет значения ты понимаешь кнесет, кнесет может принять закон и все нет он может принять закон Я говорю, есть, но с даже, и, стороны... даже если его не, не обвинят в смысле не осудят не вынесут приговор но они могут принять закон в котором будет записано человек который находится под следствием или которому предъявлены обвинение. но это и... ты понимаешь что это я это понимаю но... <къем> почему потому что в таком Скажи, случае любой человек когда... который баллотируется ему тут же выносят какое-то в том числе и ты... все, его убирают с в этом и заключается вся трагедийность этой ситуации что решать будет кого избирать, то есть mm -hmm. выборы в принципе можно отменить как бы это да. будет уже не выборы, это будут такое, знаешь, назначение ходить, носить такой рекомендательный характер, не обязательный к исполнению, mm -hmm. то есть народ проголосовал на выборах, а прокуроры вот такие как Мундлбидт да, да, да. и там судишь, сказали нет, послушайте так ладно обвинение. мы сказали обвинение, Но если обвинение. они ему предъявляют да. обвинение человек все он вот запачкан вот, до конца своей жизни вот об этом я и говорю и по сути дела тогда выборы теряют всякий смысл да все давайте мы сделаем небольшой перерыв послушаем рекламные объявления после чего вернемся продолжим Возвращаемся в программу Народная трибуна. Помнишь, недавно мы рассказывали там о том, что был арестован профессор Гарварда, да, который конечно. получал ежемесячно 50 тысяч из Китая. Ну, не за красивые глаза, естественно. естественно. Работал на китай А вот тут профессор... Это который в Калифорнии ты имеешь в виду? А вот сейчас профессор э, из э, Теннесси. Угу. Еще один. Ну, он китаец, фамилия Ум. Ну, да. То же самое, арестован. Тоже работает а сколько таких профессоров по всей америке Прог прогрессивные профессора вот вот в этом серьезно объясни мне ну вот скажем такую вещь у нас есть китай да, который мы за свои деньги полностью развили <érolam close> дали ему индустрии ин, мы ему дали все в принципе да, последние 20 лет китай как Уважающий себя орган решил: Так, значит, пора тогда внедряться. То есть в Китае мало места, давайте внедряться в Америку. Объясни мне такую вещь. Неужели американские службы, спецслужбы, не следят. Особенно? Я же не говорю там про какого-то студента, зачуханного, который работает в какой-нибудь там, ну, не знаю, IT-шной компании и пишет какие-то скрипты, да? То есть мы говорим профессора, мы говорим люди на достаточно высоком уровне. За нами следят, за Трампом следят, за Картером Пейджем следили, за Пападополосом следили. И когда мы работали на 12.40, на волне вещали, это было в 2010 году, и мы в эфире обсуждали Обама кер mm -hmm. и нас вырубили из эфира. Просто вырубили все. Ну, да. ну то есть я бы сказал свое отношение к, к этому законопроекту. И нас вырубили из эфира. И потом нам объясняет менеджер станции, что позвонил кто-то mm -hmm. и сказал, что мы очень нелестно отзываемся о президенте Обамы и что он будет жаловаться в ФБР и поэтому нас взяли и вырубили из эфира. Просто ну, и пустили музыку. Ну да. Так, есть, так вот у меня вопрос Смысл твоих слов Где эти спецслужбы. В... Ну, вот работают, вот они собирают материалы. Они ведь, они же не пресекают просто так, они собирают, как бы это контр... контрразведывательная операция. Называется. Да? Серьезно? А теперь скажи мне, а расскажи потом, мне про а потом, Дайан Файнстайн и ее водителя. Сколько лет 20, они собирали службу? 20 лет, а потом выясняют, mm -hmm. что гораздо глубже он туда там. Ну, в общем, да. А расскажи мне про Джо Байдена. Вот тебе, а расскажи мне да. про Джо Байдена, который полетел в Китай решать вопрос а, по поводу этого острова военного, mm -hmm. который, в который они построили по сути дела, Засыпали, военную базу, да. и откуда он вернулся с полутора миллиардами долларов для своего сына, для компании, которую они тут же да. создали. Вот, если уж. А расскажи мне про Билла Клинтона, который а, как бы... — Продал Уран. — Нет, Уран продала <как> Клинтон Хиллари, в России. Да. А Билл Клинтон в свое время продал технологии спутниковые Китая. Да. Потому что а, какой-то китаец для Билла Клинтона на избирательную кампанию дал ему денег. Uh -huh. Вот, то есть Биллу Клинтону дали денег на избирательную кампанию, а Билл Клинтон как бы в ответ… Продал технологии продал и сказал, тех... а какая разница? все равно ничего не получится. Продал нет. технологии двойного uh -huh. применения, uh -huh. которые Китай с успехом использовал uh -huh. для строительства спутников, для запуска спутников и так далее. То есть а, людишки прорвавшиеся либо к власти, либо в науку. Ну, а вот какое-то время назад было объявлено о том, что армия обороны Китая, или как она называется, народная армия, mm -hmm. китайская народная армия, открыла 3000 айтишных компаний на территории Соединенных Штатов Америки. У кого-нибудь возник вопрос, как вы думаете, на кого будут работать эти компании, чем они будут заниматься? И зачем они это делали? А, а в свое время это еще было при Буше младшим, когда пентагон разослал письмо ну, то есть в, в, стала информация течь таким как будто вот потоком просто из пентагона mm -hmm. и пентагон там кто-то у них там юристы какие-то разослали письмо по делам по ведомствам своим провести проверку там 400 служащих пентагона и тут же и пригрозило, что они будут судить на огромные суммы Пентагон за то, что они нарушают гражданские права. А вот у меня вопрос теперь насчет Всех ACLU. <как> Значит, те которые, ну, те, которые не знают, ACLU это American Civil, Civil Liberty Union. Да, ACLU. Значит, это правозащитная организация, которая должна, то есть, была организована для того, чтобы защищать права чернокожих во время, ну, вот там, 50-е, 60-е годы и так далее. Теперь, на сегодняшний день <связывая> чернокожих уже не только никто не притесняет, а, по-моему, уже чернокожие пошли в контрнаступление. Они стали классом. <связывая> Да. Кому нужна вот эта организация? Кто ее проплачивает? Ведь ее содержат на государственные деньги. Ну, они на частные пожертвования существуют Нет, в основном. И причем ю... это. И э, если ты посмотришь на список жертвователей, ты найдешь немало еврейских фамилий. Ну, это понятно, да. Вот вопрос: на, на каких основаниях эта организация существует? А, анатолий общественная организация есть деньги почему нет на куча адвокатов которые вот не нашли себе применение там скажем в частной практике но зато с удовольствием занимаются такими делами получают неплохие зарплаты куча денег огромный бюджет вот, я хотел сказать что это неплохие адвокаты это не, не те, которые не могли найти себе применение, наоборот они нашли себе в кормушку применение. которая да. конечно ну в общем и работают они против этого государства против да. этого строя против этих принципов вот против чего они работают а, так вот еще одного профессора арестовали а сколько еще стоит на очереди одному всевышнему известно теперь демократы раздувают истерику по поводу того что администрация трампа ничего не делает и плохо все вот коронавируса они вот совсем ничего в то же время вот каждый случай когда подтверждается диагноз что человек заболел тут же 24 часа в сутки 7 дней в неделю толдычат, нагнетают нагнетают в то же время э -э, законопроект о выделении средств на борьбу с этим э -э, нэнси пелоси задержала до mm -hmm. супер вторника для того чтобы они могли гонять рекламный ролик обвиняющий администрацию трампа и трампа самого в том, что они ничего не делают. То есть, с одной стороны, они запугивают население, рассказывают о том, как это страшно и ужасно, с другой стороны, они играют в политику, а, и им абсолютно наплевать. То есть, волшебная Пелосия, на всю голову волшебная. Mm -hmm. Даже, может быть, не на всю голову, но совести у человека абсолютно нет. А ее не интересует, что на самом деле будет. Они в порядке, в шоколаде. Вот бил задержать для того чтобы срубить несколько поинтов политических это пожалуйста это они всегда готовы а теперь э, у нас есть какие-то люди которые диагноз которых подтвердился и не могут остановить откуда mm -hmm. а где они его подцепили этот вирус в то же время вот скажем на границе задержали 1155 китайцев которые нелегально перешли границу 1155 китайцев до этого там задержали немного там человек 11 по-моему а вот последний раз 1000 в общей сложности 1155 китайцев а потом реакция демократов на то что происходит громкие заявления с трибуны о том что мы не можем самостоятельно бороться с этой проблемой мы должны со всем миром, поэтому мы должны открыть открыть границы. Ну это да. То есть, для того, чтобы победить коронавирус, мы должны открыть границы и всем желающим с вирусом, с чумой бубонной, с чем угодно позволить въехать в эту страну с тем, чтобы потом обвинять Трампа и Республиканскую партию в том, что они ничего не могут сделать чтобы противостоять угроз этой угрозе. А ты мне скажи такую вещь. Ну, вот в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе, да, ситуация с бездомными, это, которая там сейчас сложилась, мы ведь говорим, то есть бездомные это уже само по себе плохо. Это вот как Но. раз, раз в, в, в среди этих людей а, обнаруживаются болезни, о которых в, этом, в прошлом веке еще забыли. Вот я об Объясни мне, как люди живут на помойках фактически люди непонятно, чем питаются, чь, что они пьют <coughs> и так далее. То есть живут в, по, полностью в антисанитарных условиях на сегодняшний день в Америке. Почему это не пугает никого, что это все попадает в канализацию, в сточные эти, в, в водо, водоемы, которые, резервуары, да, никого это не интересует. И никто не думает о том, что эти все дела, случаи с дизентерией, с иболой, не и колой никого не интересует. Абсолютно все нормально, все шикарно, все хорошо. То, что там шприцы валяются на каждом сантиметре, тоже никого не интересует. Иди, иди знай, чем эти шприцы заражены. В общем... Да, а нашим калифорнийцам больше нечем заняться. Я имею в виду Эдем Шеф, Нэнси Пелоси, гароманди -э, э, как его Эрик Суавел. ты вот не больше нечем заняться. нечем вот они бил э, проголосовали, приняли бил, mm -hmm. э, который э, предусматривает борьбу против water айди против э, удостоверения личности для голосования mm -hmm. причем по всей стране что является нарушением конституции на самом деле потому что в соответствии с нашей конституцией каждый штат ну это формально сейчас говорим о юридической стороне каждый штат у нас э, имеет mm -hmm. свое законодательство свои mm -hmm. права свои правила проведения выборов как бы независимо. Это не федеральные правила. Это право каждого штата Штате, определять, да. когда, как uh -huh. проводить выборы то есть есть какие то общие эти вот, коллегии выборщиков там, и так далее общие выборы назначаются генеральные как бы на федеральном уровне а внутри штата каждый определяет себе то есть они вот такой закон приняли чтобы э, так сказать, противостоять некоторые штаты приняли законы ну, да. э, которые требуют предъявления специального угу. удостоверения во время голосования ну, конечно, тут вой, крик, расовая дискриминация обязательно не, никто там, к, какой афроамериканец или латинос может позволить себе иметь удостоверение личности. То есть э, жить э, на Велфере, там, получать медикейт это они могут. Mm -hmm. А вот удостоверение личности вот это, это уже как бы за пределами находится. То есть они своих собственных избирателей а ни во что не ставят. Они из них делают полных идиотов, ничтожества. Голосующее и Голосующее быдло. Да, вот, вот именно все. так они их воспринимают. Да, это абсолютно нормально, четко для них. Это точно так же, как вот те, которые... Э, это относительно вот нашего радиослушателя, который спросил, кого лучше выбрать. Проблема вся в том, что вот все те, которые сегодня сидят в нижней палате, которые являются как бы... Нашими представителями от наших округов, где мы живем. Скажите мне, пожалуйста, назовите мне одного человека в Конгрессе, я имею в виду в Нижней Палате сегодня, который представляет ваши интересы. Ваши. Я имею в виду людей. Вот сегодня Джен Чекавский, 9-й дистрикт. Да? Как Джен Чекавский представляет тех наших радиослушателей, которые живут в девятом м дистракте. Я бы очень хотел услышать ответ на эту тему. Как? Вот она вас представляет. Вы ее выбрали. Она вас представляет. Единственное, что она делает, она поднимает ручку тогда, когда ей Нэнси Пелосе говорит «поднять», и она ее опускает, когда ей говорят «опустить». Это называется наш представитель. Вот кого мы сегодня выбираем. А уже Фамилии абсолютно, мне кажется, они абсолютно не имеют значения. Поэтому а, не знаю, как с этим бороться, да. честно. Что касается расследований, которые проходят, я имею в виду, Дуром, mm -hmm. проводят расследование, похоже, запахло совсем жареным, потому что, ну и говорят о том, что он не будет делать доклад mm -hmm. Конгрессу, что просто тихо, молча будут предъявлены обвинения, перед большим жюри представят, предстанут люди, mm -hmm. которым будет предъявлено обвинение. Там за закрутились как вошь на гребешке два сенатора. Председатель комитета по разведке Бор, mm -hmm. республиканец, и его сопредседатель Ворнер, mm -hmm. которые во всем этом грязном деле приняли довольно активное участие. Уже не говоря о Недлере. А Недлер уже опять начал говорить о том, что необходимо вызвать на слушание дюрома, угу. да, чтобы он ответил на вопросы. То есть пред, э, прокурор занимается расследованием грязных грязных делишек демократов и дипстейта, и у этого, э, у, у этого позора еврейского народа... Ушлепка, скажем так, вот да, самый настоящий да. ушлепок. А, вот, и он уже начинает вставлять палки в колеса. Он уже хочет вызвать его, но очевидно с тем, чтобы понять, знаешь почему? Понять, готовить, утеч сушить. Утеч суши. Утечки нет, Сереж. Абсолютно. Вот это то, о чем говорит наш э, Юрий из э, Массачусетс. Утечки нет. Они просто у них мозг взрывается. Они не знают где, Они... что, как они не знают начать им сушить сухари ну, да. <смех> <И> не начать, <смех> или не уже знают, поздно сушить или сухари поздно. ну вот примерно такая ситуация складывается в нашей стране и еще по прежнему так сказать Притцкер долбит настаивает на своем чтобы внести изменения в конституцию чтобы якобы решить финансовые проблемы нашего штата необходимо принять закон о прогрессивном налоге это очередная ложь никакие проблемы решены не будут эти деньги также разворуются, растащатся, выйдут в виде повышения зарплаты политикам, чиновникам, на пенсии, на индексацию пенсий чиновникам, не на индексацию пенсий, а, скажем, людей там, social security и так далее, не, чиновникам. Кстати, у нас чиновники получают и политики получают, по-моему, больше всех в стране зарплаты наших чиновников и пенсии наших чиновников mm -hmm. в штате больше, чем в каком-либо другом штате. Ты мне скажи, у нас в Америке, ну, в штате или иной даже, да. есть сумасшедшие компании, бухгалтерские, да, аккаунтинг-фирмы. Почему я не слышу ни от кого? Вот он пытается внести что-то в Конституцию. Ты сначала предоставь свои планы на рассмотрение в аккаунтинг-фирму, они это все разложат по полочке и, и, и скажут. Да ну, нет, уже есть заключение, что это не решает проблему. А Анатолий, ну. к сожалению, времени у нас больше не осталось. И слава Богу. спасибо огромное за то, что вы с нами слушаете, смотрите и принимаете участие в программах. Всем всего хорошего.